Привет всем, с вами я, самый регулярный ютубер на планете, который делает видосы раз в 50 лет. Каждый раз обещаю справиться, но как видите, получается не очень так хорошо, но я свои попытки не брошу, так что отписываться не спешите. Кстати, по 90 из предыдущего ролика я уже давно разыграл и результаты есть на моей ВК странице. Но ну а сегодня мы посмотрим на первый кейс в CSGO. Не знаю, делал ли кто-то подобное видео, но ввели этот кейс более 3 лет назад, потом после добавления второго кейса дроп первого сразу же урезал, так что думаю, что многим будет интересно посмотреть на то, с чего же Гип начинал зарабатывать свои денежки. И вот он, самый первый кейс. Называется он довольно таки просто, долго разработчики явно тут не думали. Оружейный кейс CSGO. Был он добавлен в августе 2013 то есть, как я уже и сказал, более трех лет назад. Именно тогда в игру были добавлены первые косметические предметы, то есть те самые скины. Когда-то давно он падал через один матч, ну а сейчас его цена на торговой площадке почти 7 баксов, то есть около 400 рублей, насколько я понимаю. А это на секундочку цена неплохого такого скина, например, Азимова P90. Так что проверьте свой инвентарь. Возможно, у вас там завалялась 10 рублей в виде пары тройки старых кейсов. Но ну, а теперь давайте заглянем внутрь. Внутри нас ждут МП7 черепа, АУК крылья, сг 553 Ультрафиолет, глок 18 татуировка дракона, м 41 с темная вода, USPS темная вода, АК-47 поверхностная закалка, дезерт Игл гипнотический и АВП Удар Молнии. Отличает этот кейс. То, что даже самый бичевый скин из него стоит около бакса, а самый дорогой так вообще за 50, так что возможно имеет смысл немножко полудоманить и открыть пару ящиков. Лично я хотел сделать кейс опенинг на видос, но случайно купил кейс третьего тиража, так что можно сказать я практически впустую слил бабки. Но потом я таки справился, и вот что мне выпало. И и и и и... ОПА, Темная ВОДА. Интересно сколько она стоит и какое у меня будет качество. Да, запрещенная эмочка после полевых испытаний. Интересная штука стоит она больше 5 баксов, но себя, к сожалению, не окупила. И давайте, чтобы извиниться за свои нерегулярные видосы, я ее разыграю. Условия самые дефолтные. Лайк, подписка на канал и коммент под роликом. Ну и на этом, наверное, все. Не знаю, что вам можно еще рассказывать про этот чудо ящик. Пишите, помните ли вы эти кейсы, возможно, они остались у вас. Ну и скажите спасибо, если вы их продали по 6 баксов сразу после просмотра этого ролика. Удачи!